Виталий, есть такой вопрос. Должны ли девушки делать мужчины комплименты? И вот я слышал, а если я перехвалю своего мужчину, да, то есть вот а можно ли перехвалить мужчину, за что его хвалить? И как вообще, нужно ли это делать? Ну вот если комплименты так вот переоформить, должна ли девушка благодарить? своего любимого за то, что он что-то сделал важное, полезное или там восхищаться им, то, то да. А какие комплименты, какая вот ну, в принципе, да, наверное, шик, наверное, его можно подчеркнуть. В общем, будем все комплименты рассматривать. Будет комплиментами. Конечно, ну, должна. Так, девушка никому ничего не должна, как все остальные люди. Может, полезно ли. Перехвалить. Перехвалить можно, да. А, но когда вы не дохвалите, вам больше хвалить некого будет. Ну, в смысле, возможно, мужчина-то останется у них. Только он будет бухать или спать с другой женщиной. То есть ему будет не хватать вот этого -то завоеваний. То есть. Ему... Для чего? Ну, мужчина же для чего-то. Ну, может, вот для чего он? Что-то делает, он хочет, наверное, какой-то результат ну, Я думаю, что если бы девушке отсутствовали в нашем мире, да, то мы бы мужиками так бы до сих пор в этой в пещере бы и жили. Это же ним они нам, что-то дуют, что-то шкурка подвезносилась. Да. То есть они фактически делают нам нек некоторые задачи на завоевание этого мира, на совершенствование этого мира. То есть где мы можем стать героями, да, рыцарями, победителями. И, конечно же, нам а, хочется, а, чтобы как нормальному герою дали медаль. Вот эта медаль есть комплимент, что он старался, да, а он там погладил брюки, что о стрелку можно порезаться, да. Лайфкак ну, можно провести сзади мылом, не погладить, она будет идеальная. А, и если вы ему говорите, ну, что вам приятно, как он шикарно выглядит Смотрите, такой комплимент Ой, как, как ты хорошо брюки нагладил Он, он так и, и без вас в курсе Это не очень такой комплимент А раз его скажете, как вам приятно а, Что вы, вы прямо в восторге, как он подобрал себе туфли под брюки Ну и вот это вот а, умение делиться своим восхищением это девушки с, с парнем да, как раз и подчеркивает его рыцарство в этом месте делиться надо а, некоторые кстати меня спрашивают а нужно ли за все его благодарить отмечать да ну, а, то есть каждый там вынес мусор погладил убил полку вы знаете а, у нас ну, Купил я тоже не всегда был идеальным мужчиной, да, идеальным мужем. И у нас тоже в семье были а, некие склоки. А, как у всех нормальных людей, да. Милые ссорятся, а, только тешатся. И одним из простых решений, которые мы обнаружили, это просто сделал, увидел, что другое сделал какое-то дело, просто подошел и поблагодарил. Спасибо, благодарю тебя, мне очень приятно. Все, не надо ничего. Просто. Это же получается, его обе стороны должны работать. Ну конечно, мужчина, она, она мне говорит, если я что-то сделал, она заметила, она говорит, О, спасибо, мне мне нравится, благодарю, что помог, благодарю, что просто короткое заметил, ну вот, отклик. Ну я вам скажу, что через месяц наши отношения очень сильно изменились. Даже если тебе что-то не нравится. То есть... Ешь ты там вот что-то не подходит, все равно поблагодарить. Жесть, вот ужесть. Вот да вот, как нет, вот конечно. Если вам что-то нравится, ты говоришь, дорогой, мне очень приятно, что ты старался, но что-то пошло не так. То -то если, да. Похвалить, а потом немножко. Ну, ну, если человек, ну он уже мог просто это все на, как сказать, на отстань, да, сделать, он говорит, слушай, ну такое ощущение, что ты как будто бы на надстань приготовил. Мне грустно, что ты меня не уважаешь, ну, если ты так для меня приготовил. А если он старался, но у него не получилось, говорит, мне, мне очень важно, что ты старался. Ну, я думаю, что надо навыки подтянуть. А если человек обижается, ой ой, ой, ой, вот такой весь сильно ранимый, то это надо понимать, что вы его девушка, а не его психотерапевт, и не его мама, чтобы его жалеть. Я думаю, что мы очень сильно заигрались в нежности и перестали говорить друг другу правду. Что нас, как общество, очень сильно, как сказать, принижает. И мы стали фальшивыми, перестали друг другу верить. Это, это только разрушило это... наши отношения. Это... это то, что вы говорите, да, это фактически, получается, основа отношений. Искренность. Искренность. И вот эта благодарность за... Ну да, основа отношений. <laughs> Проблема, а девушка с собой, ну или парень вообще, с собой-то искренне. В этом же вся соль. Но это же я. Могу бы быть с вами также же искренен, сколько искренен с собой. А если я себе вру, как я буду с вами искренен? И как в этот момент понять, искренен ты с собой или нет? На консультации это делаю просто. Спрашиваю человека, знает ли он, что такое самооценка. Ну да, знаю. Вы, кстати, знаете, что такое самооценка? Оценка себя. Ну, а вы знаете, что такое самооценка? Это оценивание себя самим. То есть есть тот, кто оценивает, и есть кого оценивает. Обращаю ваше внимание, что появляются две фигуры. Две. Ну, в смысле, две. Одна спрашивает, другая отвечает, высаживаю, говорю, ну, отлично. Ну, многие все-таки очень быстро сформулируют, когда я сам себя оцениваю. Я говорю, Окей, пересаживайся на стол. оцени себя, расскажи за себя. Ну, он хороший, он нормальный. Спрашиваюсь вообще, вот это самый шикарный мой момент, где я прямо сижу и опять, что вам в нем нравится? спрашиваю про нравится, ну, вы знаете, мне вот не нравится вот это. Да-да, отталкиваются -да, от не, не то, что нравится, а то, что... Тут же, тут же начинают рассказывать, чем они в себе недовольны. Я говорю, окей, отлично, пересаживаю обратно, говорю, ну, ответьте. Гад, не гони, да пошел то есть самому себе, я говорю, а, а что сейчас вы ему не договариваете? Вот вы делитесь возмущением, а что не договариваете? Ну в смысле, вы из роли кого оценивали? Оценщик не договариваете. Свое состояние, а чего он начал? Какой припугу он тут начинает? Ну это как бороть левую и правую руку. Ну да. mm -hmm. Попробуйте, то есть каждый сам, может сам, попробовать. Сам себя борешь, mm -hmm. да, Борьба того, с тобой, чтобы да. да. На откровенно самому с собой. Ну, можно сказать, меня обижают твои слова. Можно? Можно. Я злюсь, я злюсь на эти слова. Можно сказать? Можно. А мы же с этим не контачим. А где-то доискренность. Мы начинаем свести себя реально как животные. Стимул, реакция, стимул, реакция. А, а где ей, а подумать, а поговорить, а поразмышлять. Это же там проскакивает. Ну, большинство их становится в итоге... Дети но взрослеют, взрослеют, взрослеют, ну, и там из-за 30 превращается говорящих обезьян, которые реально просто реагируют на то, что с ними происходит. Без какого либо там, ну, момента анализа. То есть чему научились, ну, надрессировали себя, то вот с этим и живут. Ну, и какое-то простое упражнение для... Ну, смотрите, вот, милые же, как я уже сказал, часто друг с другом, ссорятся. Представьте, что, ну, пустой стол, что на нем ваш любимый, ну или там любимая, да? ну вот просто про девушек. А попробуйте проиграть злого и доброго полицейского, как говорится, Это такая игра есть. Азвиньтесь в одну сторону чуть-чуть и попробуйте, ты что, и выразите всю вот эту злость и ненависть на него. И попробуйте выключить сенсор. А можете вы реально говорить или сидите фильтруете? Ой, материться нельзя, ой, плохие слова говорить нельзя, или все-таки позволяете вылиться всему тому детской, как говорится, неожиданности из вашего на него? это для понимания не человека садить. Да, он, да, а... пустой, пустой, пустой стул, стул, пустой стул. Потом в хорошего заходите и говорите, дорогой, ты знаешь, я вот тут, конечно, на тебя накричало, мне очень так вот, ну... И попробуйте эту же тему разобрать, ну, уже вот а, с нежностью, заботы, весь и такой такой и Ну и потом посередине, а как это выглядит-то, вот, если попробовать удержать обе эти ну, позиции. Угу. Потому что у нас же всегда, а, хотим мы или не хотим, работает и звериное начало, которое базируется на агрессии отстаивание границы и место под солнцем и другой который вынужден ну не вынужден она и хочет нравится чтобы ей восхищались ну в смысле нас. ну вот надо ей сбалансировать проговорили пересели сели нас сами на пустой стол Ну, на место своего любимого и попробуйте услышать а о чего тут наговорили то Можем в каждой по отдельности и так что-то вот это вот ну, вот этот вот момент мне не нравится, вот этот очень приятный, вот этот гадкий, вот этот отвратительный, вот этот шикарный. Попробуйте сами нестись ну, к своему посланию. И буквально два-три пересаживания, вы, вы создадите такой текст. Ну, то есть я правильно понимаю, шикарный, что мы да. должны услышать то, а найти тот момент, как мы бы хотели, чтобы к нам относились, и это перевести на того человека, к которому мы относимся. Понимаете, это точно, вот одно, однозначно. Ну и тут еще такой говорит, нюансик. Мы перестаем стараться говорить так, проявляться так, сообщать так, чтобы нас услышали, как мы хотим. Понимаете? Угу. То есть я сказал или сказала, а если ты неправильно понял твои проблемы, мы не стараемся быть доступными, ясными, понятными, не стараемся. А это значит, что вы начинаете выдавать фальши. И он на эту фальши реагирует. То есть вы-то вроде сказали доброе, а он это, ну, вот где-то там сыграла интернация какая-то, которую вы не отследили. Он за нее зацепился. Дорогой, я тебя, конечно, люблю. Что-то как-то грустно ты мне это говоришь, да? А что-то я вот не верю тебе. То есть... И тут начинается игра в «верю-не верю». У меня какая-то часть не верит, у нее, ну, или там, у кого как, да. И все, и, и контакта нет. Врет, гад, врет. И, и другой сидит, говорит, что-то вот меня разводят. Вот, вот Попробовать показать свою натуру, показать себя. Когда ты это делаешь, другой человек хочет он, не хочет он. А, ну начинает проявлять свою истинную натуру. Ну, так просто настроены наши ноги. Uh -huh. Ну, там нейроны, все остальное. Не будем погружаться. В факт, что если вы открываете, человек открывается. Если вы пытаетесь им манипулировать. Ну, мне вот то всегда нравится. А манипуляция это направление или пинание. Ну просто некоторые девушки пинают своих друзей. Ты должен, ты мясо, ты что сломан, да? То есть это все равно вот те же комплименты, это какой-то момент ну, легкой манипуляции. Притеб... Слушай, Или даже не легкая. Отправ... <смех> Отправление ребенка на, на горшок, это тоже факт легкой манипуляция, Если бы нам бы не манипулировали, мы бы были зверьми. Манипуляция то, что делают из обезьяны человека. Угу. Все манипуляция. Даже если вот мы сейчас кофе пьем, манипуляция. Ложка тоже манипуляция. То, что мы сейчас ролик с вами пишем, тоже манипуляция. Все манипуляция. То есть вот это взаимоотношение, это практически... Все может подвести под манипуляцию. Вопрос, смотрите, если эта манипуляция, ну, она идет от сердца, от души, и вы нет никакой корыстного умысла, ну, это нормально. Вы общаетесь. А если это так? Сейчас я попробую что-то такое сделать незаметное и тайное, и хитрое, чтобы человек не заметил, а я от него получил, Ну вот такое. Там, вы за выгодой идет. Ну, вот с эти манипуляции, конечно, грустные, печальные. Но э, пытаюсь тоже всех... Я думаю, каждый из вас, когда был обманут, рано или поздно это понимал. И когда с вами сманипулировали, вы все равно тоже это понимаете. Поэтому вы сманипулировали, получили семиминутную выгоду, но ну, пускай не, не, она чуть растянута во времени, 7, 7 да? Но рано или поздно человек все равно понимает, что он манипулирует. Он, может быть, вас так сильно любит, что разойтись с вами не может, но бухает. Ну, не может так бы, в зависимости находится. А если он самодостаточно, просто то вас уйдет, и все. Ну, и чего вы манипулировали-то чем? Это не значит, что а, мужчине, ну, что женщина не должна говорить мужчине каких-то а, ну, жестких слов. Конечно, может она ему это говорить, да. Она говорит, слушай, ну, мне так некомфортно, мне так неудобно, я так не хочу. Она тоже, а, ну, слово должна, проходит, выставлять свои границы. Потому что она их не выставляет, их никто за ним не замечает и по ее территории топчется. А потом говорит, меня никто не уважает, меня никто не ценит. А вот такая слабая, несчастная. Ну, Некоторые играют в жертву, с этого тоже что-то имеют, но это их уже игры. Мы говорим немного <laughs>, о здоровых отношениях, угу. а не истеричных. Понятно. Ну. Было бы еще понятно нашим зрителям, вообще было бы прекрасно. Я надеюсь, что они при желании пересмотрят ролик и примут некоторые сведения и будут жить счастливо и в любви.